Для снятия психологических комплексов есть такое упражнение, называется «Нестандартные поступки». Ну, как к примеру, человек может одеть трусы поверх штанов, и его задача – пройти по городу. И вот один такой парень, выполняя задание, взял туфлю и начал ее выгуливать, как собачку. И вместе со своей собачкой заходит в магазин. Подавщица, увидев это, вылупив глаза, спрашивает «А что это такое?» Парень совершенно невозмутимо отвечает. «Это моя собачка!» На что продавщица говорит. «А к нам с собаками нельзя!»